Фаберлик дарит подарки. Два аромата бестселлера из восьми. Выбери свои. Отправляйся на легкий морской променад. Только ты и свежий бриз с яркими нотками фрезии и мандарина. Примерь образ восточной красотки, гордой и загадочной. Под цветущей сакурой Каори. Почувствуй себя неподражаемой. Берите в союзники рыцаря, отважного как ланцелот. У него безупречные манеры и изысканный парфюм. Чувствуешь? Это лаванда, нотки розового перца и тонкий морской аккорд. Сегодня вечером тебе не будет равных. Гурманский аромат от Алены Ахмадулиной. Это богемный шик спелых фруктов и роскошь древесного шлейфа. Ты поведешь свою даму сквозь звездную ночь, остарион. Она доверится прозрачной свежести грейпфрута и кедра. Готовься быть в центре внимания. С дерзким парфюмом «Рената». С тобой сочный аромат красных ягод, горденьи и амбры. Все слова сказаны. Разбуди страсть вулкана и не бойся обжечься. Устрой феерию чувств из шоколада, корицы и розовых лепестков. Женственный оферик Сенсуэль» не даст огню погаснуть. Зарегистрируйся на фаберлик.ком с 21 января по 10 февраля. Оплати заказ от 1499 рублей. С 11 февраля вместе с заказом получи два аромата на выбор.